Здравствуйте, мои дорогие. У Меня часто спрашивают, как работает сервис Globox Web в реале. Давайте я вам на простом примере покажу, как это работает. Ну, рыбаки из нас, ну, женщин, наверное, не так-то много, а мужчины, наверное, поймут меня больше. Ну, представьте, мы приходим на рыбалку, и перед нами, ну, пустое озеро. Для того, чтобы получить нашу наш улов мы должны прикормить рыбу. Вот ровно так же происходит и в Глобаксвейбе. Для того, чтобы о нас узнали и к нам пришли, мы должны об этом рассказать. Для этого мы и сокращаемся. Рыбаки меня поймут точно. Для того, чтобы на нашу приманку пришло большее количество рыбы, эта приманка должна их привлечь. И попробовав классную приманку, рыбы рассказывают своим соседям о том, что где-то что-то есть и туда стоит пойти. Вот точно так же работает и Глобаксвейб. Для того, чтобы наш...